На московском картодроме «Микс» состоялась ежегодная гонка «Картинг без границ» для пилотов с ограниченными возможностями. Мероприятие проходит седьмой год подряд. На сей раз на старт вышли 40 участников. Приятно, что поприветствовать гонщиков приехали люди, хорошо известные в блогосфере и мире автоспорта. Люди собираются здесь, чтобы проявить себя, у людей появляются какие-то цели, мечты, а без этого всего жизнь на самом деле не имеет никакого смысла, если ты не мечтаешь, если ты ни к чему не стремишься. Любой вид соревнований, будь то автоспорт или штанга, или что угодно другое, это всегда азарт, это всегда движение вперед, это всегда работа над собой. Поэтому в этом смысле участие, конечно же, очень важно, потому что это подразумевает работу над собой и самосовершенствование каждого из участников. Поэтому, конечно же, нужно участвовать, но, конечно же, нужно еще и стремится к победе. На трассе можно было увидеть пилотов разного возраста и уровня подготовки. Впрочем, расхожая мудрость о том, что важен не результат, а участие, здесь справедливо как никогда. Мы показываем, что на самом деле ограничения физические это да, грустно и печально, но только в самом начале, а потом человек начинает адаптироваться и жить обыкновенной жизнью. И вот этот вид спорта, он конкретно помогает людям поверить в свои силы выйти из дома, понять, что адреналин, активная жизнь, они все доступны человеку. Нужно внести только небольшие технические усовершенствования. Небольшие, но очень важные. Таким пилотам требуется особая техника, оборудованная специальными органами управления и дополнительными системами безопасности. До недавнего времени такие карты делали только за границей, но теперь их начали выпускать и у нас. Я участвую в соревнованиях наравне со всеми, со здоровыми людьми, на специальном э, оборудованном микс карт-спорт. Система ручного управления, у меня все находится на руле, а, Тот и рулешка, и газ, и тормоз, нужно все это контролировать руками одновременно. Недавно Павел выиграл один из этапов серии «Шонкс», хотя ехать ему существенно сложнее даже на специально оборудованной технике. А в очередной гонке «Картинг без границ» лучшими стали Дмитрий Фролов среди участников «Мужчин» и Злата Варламова среди «Девушек».